Открытый диалог. диалог. Диалог. С Александром Непомнящим. Наш эфир продолжает встреча с Александром Непомнящим. Здравствуйте, Александр. Добрый день, здравствуйте, Сергей. Ну что, не обойти нам стороной, наверное, события, которые трагедию, которая разворачивается в Европе, в частности, в Украине. Да, абсолютно верно. Сергей и. Как бы мы не хотели говорить об Израиле, об Америке, о, о наших взаимных делах, сегодня, конечно же, ситуация, которая происходит сейчас на Украине, это война. Знаете что, я привык говорить на правильном русском, на Украине. Но как акт солидарности с Украиной я постараюсь исправить и говорить так, как им нравится больше, говорить об «Украине». Прежде всего, хочу сказать, что есть огромное количество информации, и э, больш большая часть этой информации, приходящей нам оттуда, она эмоционально очень серьезно заряжена. И совершенно понятно, что э, информация заряжена эмоционально, когда она приходит от людей, которые реально пострадали там, которые в одно мгновение лишили своих близких, своих домов, свои, фактически всей своей жизни нормальной человеческой, которая у них была еще несколько дней назад. Но... Есть также много эмоциональной информации, которая приходит от большинства, сидящего далеко, который выплёскивает свое напряжение в бесконечное число постов и перепостов, и реплик, и нагнетает ситуацию, в том числе распространяет массу мусора и дезинформации. И есть, конечно, те, кто э, сейчас находится на работе — это пропагандисты и разведка, причем с, обо, с обеих сторон. Поэтому, чтобы как-то оценить ситуацию, которая происходит сейчас в Украине, надо постараться хладнокровно смотреть отсечь мусор, отсечь эмоции. И вот с вашего позволения я попробую сделать несколько э, таких вот выводов. Во-первых, безусловно, то, что происходит, это акт агрессии. Россия совершила акт агрессии, который ничем не оправдывается, абсолютно ничем. Никакие э, предлоги, которые сейчас э, рекламируются в той или иной степени э, абсурдности обстоятельств они не могут оправдать э, э, это вторжение. Более того, э, возможно, что то, что происходит там сейчас со стороны э, России, это преступления против человечности. Те самые преступления, за которые в свое время э, руководство нацистской Германии судили в Миренберге. Для меня нет также сомнений, что Путин, прежде всего, это самый главный враг России и русского народа. Это человек, который вместо того, чтобы сделать Россию нормальной страной, а даже просто элементарно увеличить пенсии несчастным и бедным жителям глубинки российской, он во имя имперских амбиций вовлек эту страну в катастрофу, в катастрофу. Также совершенно понятно, что мы говорили об этом в прошлый раз, но это нужно повторять снова и снова. При Трампе это всего бы, скорее всего, Почти 100% не случилось, не могу случиться. И те, кто э, еще недавно топили против там, Трампа и против Байдена, а сейчас в ужасе этой войны, они должны осознать, что они в немалой мере являются соучастниками этой катастрофы и, в общем-то, виновниками в некоторых них Я полагаю, что, скажем так, я не исключаю возможности того, что... Речь идет о своего рода негласном сговоре Байдена и Путина, основанном на понимании общих интересов. Скорее всего, совершенно точно это не формальный договор, как был у Молоты в Но тем не менее, тандем Байдена и Путина ⁇ это своего рода такой тандем Сталин-Гитлер. Хотя кто из них кто, это, пожалуйста, выбирайте сами, кому что больше нравится. Но это... Э, Тандем людей, политиков, которые понимают, что у них есть общие интересы, и, без того, они помогают друг другу в достижении своих интересов. И в том числе в эту сферу этих интересов включают и раздел, или, так сказать, раздербанивание, расправа над Украиной. А и Путину, и Байдену нужен страшный внешний враг для списания проблем, которые есть у каждого, и для укрепления собственных позиций. Ну, а жизни людей, обоих интересует очень мало. Я думаю, что тут мало у кого есть какие-то иллюзии по поводу того, насколько циничен и тот, и другой. И в итоге украинцам, безусловно, приходится отбиваться самим, не отбиваться самим. И я надеюсь, что у них получится отстоять свою независимость хотя бы на части своей территории. И я прекрасно понимаю, что эта война, которую они ведут, это война э, и за нас тоже потому что следующим объектом агрессии путинского мира могут быть, конечно, не только Прибалтика или Молдавия или Восточная Европа, но тот же Израиль, да и вообще весь Западный мир. Я по-прежнему полагаю, что задачи Путина на этом этапе, то есть в этот раз, было заглотить восточную часть Украины, Черноморское побережье и добиться установления марионеточного правительства в Украине он не рассчитывал и не собирался оккупировать всю страну целиком и вести вот такую войну, которую он ведет сейчас, на мой взгляд. Возможно, Путин не рассчитал степень сопротивления украинцев, но, возможно, все идет таки по его плану, и все это было проще. Кто его знает? Возможно, он рассчитывает, что добьется своих целей, цена ему не важна. Ни, ни своих, ни чужих, естественно. Ему не жалко ни украинских жителей, ни российских бойцов, солдат, которые там сейчас. И... Возможно, он считал, что как в 2008 или 2014 он быстро добьется своих целей, и пока он будет переваривать Украину, то есть то, что он захватил реально, и то, что фактически будет ему принадлежать через марионеточное правительство и готовится к агрессии против Балтики и Молдовы, лицемерный Запад сползет санкции, и все забудет и простит. То есть, безусловно, было просчитано там, в России, что ответом на вторжение в Украину будут экономические санкции Запада, но, вероятно, было решено, что постепенно все забудется. И в том числе я считаю, что угрозы Путина использовать ядерное оружие, о котором сейчас говорят все больше и больше, пока что, на мой взгляд, все таки речь идет о попытке запугивания, чтобы не смели помогать Украине. И я даже не исключаю, что эта попытка запугивания, она оговорена с Байденом тоже. То есть Байдену так тоже проще объяснить западному обществу, почему не делаются какие-то более жесткие меры по защите Украины. Хотя всем понятно, что война сейчас идет не, за, не только за независимость Украины, но и вообще за э, будущее Западного мира. Я надеюсь, что во многом из-за сопротивления украинцев, того, что не вышло быстро как в 2014 или 2008, точка невозврата пройдена. И западное общество, в отличие, скажем, от циничных политиков, уже не забудет и не простит то, что произошло. Но как это все будет, сказать сейчас мне сложно. В любом случае, на мой взгляд, к сожалению, следует готовиться к наступлению очень тяжелых времен И ничего быстро уже не рассосется. Это, на мой взгляд, ясно совершенно. В России, Россия ожидает не считая диктатуры. Диктатура, которая будет провозглашена во имя спасения от НАТО и Запада. То есть, наконец-то, Путин может сказать, кругом враги, затянем пояса, будем есть землю, но э, другого выхода нет. Проблема в том, что и у нас на Западе э, угроза войны, власть левых, ограничивающих свободы во время противостояния Путину, это тоже реальность. И вот, когда я говорю о том, что э, Путин и Байден, возможно, согласовали свои действия не в плане, так сказать, таком конкретном подписании какого-то договор договора, разделе влияния и так далее, а просто из понимания того, что они друг другу нужны, один э, списывает на другого все те свои провалы, все те свои э, нестыковки, не нищету, которые экономический разруху, э, которую виноват, которого он сам, это выгодно Путину, показать, что вокруг него кругом враги, и поэтому нужно затянуть пояса, закрыть интернет начать репрессии, это выгодный Байдену, которому теперь говорит, ну, ребята, какие выборы, какие свободы слова. Вы же видите, вокруг враги, кругу путинские наймиты и агенты, в том числе и республикации. Поэтому надежда э, только на вот какую-то внутреннюю англосаксонскую, англосаксонский стержень, что ли, мы видели, например, во время первой, Второй мировой войны. Англия, которая была, по сути дела, сначала вообще одна против э, Гитлера на фоне Сталина, который был в каком-то смысле союзником, и она не боялась вести войну. И это не только потому, что Британия была в тот момент британской империей, на которой не заходило солнце. Но вот есть на мой взгляд определенный внутренний стержень, он англичан, и у американцев тоже То немножко другой, немного э, другому но вот эта э, внутренняя сила духа и готовность э, отстаивать свою свободу и свои ценности, собственно, наши общие ценности, я очень надеюсь, что все-таки э, мы увидим победу республиканцев, которая в итоге позволит нам думать о победе. В свое время мы помним, что Советский Союз рухнул под, под как бы весом войны в Афганистане бессмысленный, безумный, кровавый, очень дорогой. В тот момент, когда в англо странах пришли Тэтчер и Рейган, сумевший сломать хребет этому монстру советскому. И сейчас я не ожидаю, что администрация Байдена будет способна справиться с Путиным. Не потому что, полагаю, что у них, возможно, есть просто взаимопонимание, не потому что чтобы мы, мы видели, с каким, э, как Байден умеет проигрывать ситуацию. Поэтому надежда только на то, что что-то изменится. И в настоящее время украинские вооруженные силы доказали, что если они уступают российским, то все-таки не катастрофически, как многие считали тот человек. И если президенту России Путину в конце концов удастся захватить Украину и ее столицу Киев, э, следует сделать все, чтобы это стало его битвой при его то есть последние битвы, которые, кажется, затушительны. Пока что благодаря и украинскому сопротивлению и, в общем-то, очень достойному поведению, на мой взгляд, президента Украины Зеленского, мировая реакция на вторжение Путина стала быстрой и жесткой для России. То есть чего бы там хотел Байден или не хотел, но есть еще реакция мирового сообщества, и мы видели, что она была совершенно однозначной. Санкции в отношении Центрального банка России и ограничения для некоторых российских банков в системе SWIFT, мы видим, они очень серьезно сто... снизили стоимость российского рубля. Некоторые говорят уже то есть, в два раза, которые дают более умеренную оценку, но речь идет, конечно, о катастрофическом падении курса рубля и возрастании, наоборот, процентных ставок. Российский фондовый рынок, как мы знаем, просто закрыт ревентивно, чтобы предотвратить катастрофу. Российские компании в дела, приземли свои самолеты, потому что огромное количество стран, в первую очередь западных стран, теперь для них закрыты. Удивительный шаг. Германия отступила назад и приостановила строительство российского газопровода «Северный поток». Мы о нем недавно совсем еще говорили. И вот он уже остановлен. И более того, говорят, что есть информация об этом, до конца не ясно, насколько это верно. Россия отрицает. Но западные источники сообщают, что «Северный поток» два его банкротстве. Вообще, э, скажем, заявление, заявление канцлера Германии Шольца ⁇ это э, поворот, э, развернувший десятилетия прежней немецкой политики. Эта страна увеличивает военные расходы, чтобы удовлетворить требования НАТО расходов на оборону в размере 2% ВВО э, продукта и значительно увеличивает свой военный потенциал. К стволу ⁇ это именно то, чего не добивался Трамп, то, из-за чего они ругались. То есть получается, что сейчас Германия делает именно то, что, о чем предупреждал, просил и И, видимо, действительно, когда Путин начинал свою вот эту военную интервенцию, он вряд ли осознавал, что она так быстро и так сильно объединит Европу и Запад, укрепит НАТО и подорвет российскую экономику. Сергей, вы говорите, что ты просто. Я не расслышал. Нет, нет, нет. Это у меня опять Это с камерой, которая ловит. Мы пытаемся а менять оборудование. Байден, пытаемся и... менять оборудование, поэтому новую камеру подключили, она ловит мне еще. Настройки нужно сделать. Сори. Администрация Байдена, она присоединилась к санкциям и другим мерам направленным против России. Но стоит обратить внимание, Байден присоединился, а не руководил. То есть снова мы говорим не о лидере вроде Рейгана или лидере вроде Трампа, мы говорим о человеке, который присоединился к санкциям, э, инициированным, по сути дела, европейцам. Именно европейцы возглавили отмену Северного потока, ограничивали доступ России к системам СВИФТ-банковских э, коммуникаций. Европа и Канада закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Американцы держали его открытым еще в течение нескольких дней после этого. То есть, буквально, по-моему, сегодня или. Вчера вечером было закрыто американское пространство для российских самолетов. Германия изменила курс в отношении своих военных расходов. Администрация Байдена по-прежнему отказывается как бы оборвать зависимость Америки от российских нефти и газа с помощью увеличения внутренней добычи и открытия трубопроводов у себя и газопроводов. Не было не предпринято никаких шагов, чтобы закрыть гигантские лазейки, которые подрывают санкции против российского нефтяного и энергетического сектора или одобрить труб, трубопровод из МЭД, трубопровод, газопровод из Израиля, мы говорили об этом буквально в прошлый раз, то, что могло бы диверсифицировать поставки энергии в Европу. При какой-то удивительной иронии судьбы, в то время как американцы испытывают резкий рост цен на газ, и США фактически финансируют российскую агрессию на Украине, покупая у России по 500 тысяч баррелей нефти в день. При цене 100 долларов, сейчас она немножко даже выше, это дает Путину 50 миллионов долларов в день, и эти деньги, очевидно, идут на уничтожение Украины, и очевидно, это укрепляет его потенциал для дальнейших э, э, планов по захвату стран Балтии, Молдавии, Польши, Румынии, всей Восточной Европы. Вместо того, чтобы финансировать эту путинскую войну, Америке можно было бы открыть американский газопровод Keystone XL, способствовать добыче сланцевой нефти и газа внутри страны. Но наоборот, администрация Байдена, похоже, еще больше усугубляет свою провальную энергетическую политику. Вот этот зеленый новый курс, согласно которому американцы должны покупать дорогие электромобили для производства, которых, конечно же, требуется ископаемое топливо, и изменение климата. Они его теперь называют климатической катастрофой. Я тут беседовал с человеком, который мне объяснял, что изменение климата или потепление сейчас не принято говорить в правильных в кругах прогрессивных. Нужно говорить «экологическая» или «климатическая» катастрофа, так чтобы она звучала для обывателя более жутко и более страшно. О приоритетах администрации Байдена говорит еще и то, что в этой войне, которой убивают мирных жителей и всему мировому порядку угрожают, совершенно понятно, Россия, Китай и Иран, уважаемая кавычках, команда Байдена, по национальной безопасности решила делиться разведданными США, Россия, с Коммунистической партии Китая. Предполагаю, видимо, или, кстати, я уже не знаю, что тут можно, как, можно объяснить, что Китай объединится с Западом для сдерживания российской агрессии. Трудно проверить, что такая идея вообще могла прийти в трезвую голову. Одним словом, э, поведение Зеленского, его, на мой взгляд, снова очень достойное поведение лидера лидера сейчас. Даже европейская, очень быстрая и очень жесткая реакция, ну настолько, насколько европейцы современные вообще, о них можно говорить какой-то жесткости она очень резко контрастирует с неудавшимся лидерством почти во всех вопросах администрации Байдена. Мы видим, что байденовская политика, по сути дела, требует от американцев жертвовать и в итоге платить за российскую агрессию, вместо того, чтобы высвободить американскую предвенчивость и творческий подход для решения этой проблемы. И в то время как граждане Украины гибнут, Схожая за свою страну, администрация Байдена продолжает нам бубнить о по поводу сио В своем продвижении зеленой энергии администрация Байдена использует стратегии, которые фактически расширяют и укрепляют возможности компартии Китая. Ведь именно Китай сейчас контролирует рынок редкоземельных минералов и производство солнечных панелей, которые необходимы для зеленой энергии, понимаете? То есть зеленая энергия это не просто дорого, неизвестно, когда будет работать. И пока что вынуждает э, Запад э, оплачивать России войну в Украине. Зеленая энергия это, по сути дела, еще и поставить себя в зависимость от Китая. Зеленский, который в итоге может заплатить своей жизнью, очевидно, понял, что ему необходимо обеспечить дерзкое руководство своим народом перед лицом превосходящего военного отношения противника. Поэтому, когда команда Байдена предложила помочь эвакуировать Зеленского из Киева, он ответил, «Мне нужны боеприпасы, а не эвакуация». Но до нас доходят новости о том, что его предлагают снова и снова. То есть Байдену очень важно вытащить Зеленского из, из Украины. Точно так же, как это важно для Путина. Или убить, или чтобы он бежал. Чтобы можно было сказать, «Ну вот, ваш лидер бежал, сдавайтесь». Даже Швейцария отказалась от своего знаменитого нейтралитета, чтобы вести санкции против России и заморозить эти самые легендарные швейцарские банковские счета российских олигархов. Канцлер Германии Олаф Шольц изменил курс, чтобы закрыть российский газопровод «Северный поток» и поддержать и увеличить расходы на немецкую армию. Швеция и Финляндия серьезно рассматривают возможность изменения давно занимаемых позиций и намерены вступить в НАТО. А администрация Байдена по-прежнему придерживается своей политики энергетической зависимости и по-прежнему Фактически ничего не изменилось с тех пор, как мы говорили на прошлой неделе, держит закрытым, э, отказывается поддержать газопровод из и газопровод из Израиля Европу. По сути дела, это не только израильский проект, проект, как мы говорили, Израиль, Кипра и Греции, то есть основных союзников Америки в Восточном Средиземноморье. Тот самый газопровод, который должен был начаться, начать строиться сейчас без примедления, именно потому что происходит сейчас то, что происходит. Так или иначе, надо надеяться, надо... Очень хочется верить, что Украина действительно станет концом пути для Путина, у которого уже накопился длинный шлейф военных преступлений и других злодеяний. Это должно быть, как я уже сказал, такое путинское вотрыло, потому что если его не остановить там, то это будет не только Восточная Европа. И это совершенно понятно. Но пока что вводятся лишь половинчатые финансовые санкции, в которых масса, как вы решите, лазеек не затрагивающих российскую нефть и газ. И мы наблюдаем за все большим и большим падением Путина на украинцев в режиме реального времени, за бесчисленными атаками, которые нам действительно пока что, пока там идет война, очень трудно проверить, но это действительно выглядит как военные преступления, как преступление против человечности, нанесение ударов по гражданским районам, применение кассетных вакуумных бомб. И тот гуманитарный кризис, который там развязан. И очень хочется надеяться, что Байден все же продемонстрирует то лидерство, которое следовало бы ожидать в этой ситуации от лидера Америки, лидера США. Он изменит курс, чтобы Америка больше не зависела от России и Китая, независимо от того, как и чем закончится и когда закончится эта война. Это в интересах Соединенных Штатов, это не в интересах Украины только, или даже в интересах Европы. Но заставить Байдена сделать это может лишь очень мощная общественная динамика. Та самая динамика, которая в Европе заставила, в общем-то, слабых, рыхлых европейских лидеров повести себя так, как они повелятся сейчас. И таким образом то, что происходит сейчас, или результат того, что происходит сейчас, во многом зависит от степени активности американского общества. Только оно может вынудить Байдена, на мой взгляд, соучастника этого преступления путинского, повести себя иначе и действительно сделать так, чтобы для Путина война в Украине стала его второго, его последней битвой, в он проиграется. Ну вот как-то так, Сергей. Думаю, давайте, давайте попробуем принять звонок. Добрый день. Здравствуйте. Уважаемый Александр, знаете, я с вами согласна, что это был сговор. Такой же, как был у Риббентропа с Молотовым, так называемым, на самом деле, Гитлера со Сталиным. И вы говорите, Европа изменила, что изменил Штольц пришел, это новый человек. Если бы была Меркель, ничего бы не изменилось. Штольц, я так понимаю, еще не прогнил на на насквозь, как что называется. Поэтому Германия осознала, как, как говорится, свои грехи и, и пытается их исправить. А, я не знаю, что... Вы говорите, это кажется как этот как ä, преступление против человечности это так и есть это это такой кошмар что не что они творят вот это вот ä, атомная а, а, бомбардировка атомной электростанции это просто чудо это как говорится бог на свете есть что не затронули ядерные реакторы они бомбили куда куда Бог как говорится куда куда при... Придется. Это, это кошмар. И кто там сейчас захватил эту станцию, и они, во-первых, убили всех э, специалистов, которые обслуживали эту э, станцию, а во-вторых, э, это кадыровцы. Они туда заслали своих самых преданных этих самых э, служителей. В общем, это, это полный кошмар и ужас. У меня к вам вопрос, можно ли с вами как-то связаться вне эфира? Можно ли у, у, у, у, там, в этом офисе получить ваш телефон, позвонить вам? Ну, по поводу того, как со мной связаться, наверное, проще. Поз... Вы можете написать мне в Facebook и через Facebook связаться со мной. Думаю, что это будет наиболее эффективно и удобно Это все. Угу. Ну, и... хорошо. -ком... Комментируя ваши слова, я скажу так. Я не думаю, что, что, -что новый э канцлер Германии Фольф, менее огнивший, чем Меркель. Не проблема, а скорее ситуация такова, что европейское общество оно было настолько шокировано и испугано ситуацией с войной в Украине, что оно вынудило европейских лидеров, даже самых рыхлых, вести себя так, как они себя ведут сейчас. И поэтому именно это может повлиять и на Теперь, как я, я начал с того, что огромное количество в сети информации эмоционально заряжено очень сильно. И это совершенно понятно для людей, которые находятся там внутри войны, то, что они выплескивают свои эмоции. Нам, сидящим в стороне, стоит все-таки немножко хладнокровнее смотреть на информацию. И, например, когда мы говорим, что нет сомнений, что были преступления против человечности, я говорю, есть сомнения. То есть пока что это непонятно. Российские войска ведут очень брутальную атаку. Снова, я ни в коей мере ее не оправдываю. Это абсолютно безнравственно. И не имеют никаких оправданий то, что они там делают. Но э, преступления против человечности, военные преступления, имеют очень четкие определения. Только когда рассеется дым, мы выслушаем свидетельства, это будут профессионалы, которые будут заслушивать, это все. Только тогда мы сможем сделать вывод. То же самое касается и захвата э, контроля над атомной электростанцией э, под Западно-Запорожье военаглядари. Давайте не плодить э, эмоционально заряженных. Э, я не знаю, фейков или слухов, или непроверенных данных. И так все на нервах. Поэтому давайте все таки относиться более м, скептично и опираться на новости или на информацию, которую дают более э, м, авторитетные издания, или они есть, которые контроли... пытаются анализировать ситуацию и сообщать нам только то, что действительно подтверждается, а не части э, с обоих сторон э, пропагандистской войны, э, фейков не просто эмоции человечества, которые абсолютно понятны, но все-таки давайте относиться к этому более скептично. Давайте мы все-таки сделаем перерыв. Буквально несколько минут, после чего вернемся. Обязательно продолжим. Открытый диалог Диалог. Диалог. с Александром Непомнящим. Возвращаемся в программу Александра Непомнящего. Телефон в студии 847-400-5200. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Алло, здравствуйте. Вы сказали о том, что Байден ведет себя так, ну, как бы предсказуемо по отношению к Путину. А Мне кажется, что это было еще договорено с Путиным именно тогда, когда Батурина передала от имени Путина энное количество денег хантрок. Байдену, и вот с того момента уже все пошло по накатанной плоскости. А э, вы еще правильно заметили о том, что возможно следующим буд будет э, праль, к сожалению, и, потому что это захват Украины вдохновит э, не только Китай, который уже населился на Тайвань, но и ваших хамасов, сырских и так далее. Которые тоже мечтают захватить вашей заль. Это еще и опасно тем, что не только у нас в Белом доме находятся сторонники Байдена, э, виду Путина, как Байден, и Обама и так далее. И у вас, к сожалению, в немало его сторонников. Вот, э, если пути как-то э, в ближайшее время, не дожидаясь выборов, избавиться от них в вашей стране, или все же дать конца... К концу, когда уже до выборов уже практически не останется времени. Спасибо. Спасибо. Вопрос действительно очень серьезный. Вы абсолютно правы. ХАМАС уже заявил несколько дней назад, что пришло время закончиться Израилем. И ваш вопрос абсолютно в точку. У нас во главе нашей страны стоит правительство самое антисионистское правительство в истории Израиля и самое недееспособное в том плане, что это абсолютно Э, это комбинация ультралевых откровенных врагов Израиля, братьев-мусульман и людей, полностью подчиненных Вашингтонскому обкому, то есть полностью так сказать, действующих с, э, по указаниям э, Блинкина и Байдена. И на вопрос: э, можно ли как-то изменить, эту ситуацию, ответ да. Я вот буквально сегодня, видите, не, не, зная вашего, не зная вашего вопроса, э, подготовил э, реплику э, профессора политологии. Иерусалимского университета Эфраима э, Падоксика, я перевёл его с иврита, он написал это на иврите, я перевёл с иврита, так, в общем, сейчас попробую прочитать с листа то, что он написал. Тут он пишет так, «Мировая война уже в самом разгаре. Пока не ясно, как долго мы будем оставаться на периферии этой войны, имея в виду, что Израиль скоро тоже окажется, как вы заметили абсолютно верно, э, там же. Так или иначе, можно сказать, что спор о том, будет ли Иран использовать ядерное оружие для нападения или только в целях прикрытия от обычных входов, то есть, как средство сдерживания, когда Хизбала или Хамас будут вести конвенциональную, но очень жестокую войну против Израиля, он уже решен, потому что сознательно было снято табу на применение ядерного оружия. Путин объявил о том, что он готов его применить, и теперь уже любой Иран тоже сможет это сделать, как только у Ирана будет такое оружие. Израиль должен исходить из того, что надо готовиться к возможности нанесения по нашей стране ядерных ударов, пишет профессор Иерусалимского университета, политолог. Фраем И сейчас нет у Израиля времени на новые выборы. Это то, что вы говорили. И нет причин, по которым даже в нынешнем Кнесте не должно было бы найтись по крайней мере 61 депутат, который проголосовали бы за конструктивный вотум доверия и навязали бы Натаньяу, правительство Натаньяу. То есть призвали бы Натаньяу стать премьер-министром и возглавить коалицию эпохи войны. И старые различия между правыми и левыми, продолжает Падоксик, они больше не имеют значения. Большинство депутатов Твеста, как, в общем-то, и большинство жителей страны, добавлю я, понимают, что способности Беннета и Лапида вообще не на том уровне, который позволил бы им дипломатически маневрироваться и готовиться к обороне. То есть речь идет даже не о том, что когда мы окажемся в войне, мы на пороге войны, и мы сейчас уже должны предпринимать эти самые действия. И в оппозиции, на самом деле, не так много качественных политиков. То есть точно так же, как их нет в коалиции, но и в оппозиции их не так много. Скажем так, их совсем мало. На данный момент Натаньяу — единственный, кто имеет шанс вывести наш корабль, пишет подоксик, корабль Израиль, из этого шторма на твердый берег. Как благодаря своим способностям, так и благодаря широкой общественной поддержке. И даже если мы не готовы уступать сейчас тем, кто предал и обрушил правый лагерь, не следует пытаться убедить их, что в конце концов мы все в одной этой лодке. И придерживаться старой ненависти — в отношению к тому же Натаньялу, как это провозгласили Беннет, Сарт, тот же Либерман. Это просто мелочно и абсолютно неуместно в данной ситуации. Поэтому сейчас не время для э, склок и вспоминаний старых обид. Необходимо создать оборонную коалицию во главе с Натаньял и с партиями, так сказать, от правых и до либералистов и мерцев. Это пишет, э, я снова скажу, повторю, это пишет эфраим падоксик, профессор Эфраим Падоксик э, за кафедрой политологии по в Иерусалимском университете. То есть это человек, который понимает хорошо, о чем он говорит. Да, в Израиле ответ. Да, в Израиле есть инструмент без выборов сейчас сделать Натаньял премьер-министром и создать широкую коалицию, которая действительно успеет и сумеет подготовить Израиль к, тем, э, к тому шторму, буре, я не знаю, апокалипсису, который наступает стремительно. Ну вот э, такой ответ. Давайте попробуем еще принять звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Алло, здравствуйте, Александр. Спасибо за вот такой анализ, потому что он показывает проблему с двух сторон, то, что многие люди не видят, не понимают, живя от ситуации к ситуации. Вы показали конкретно, не указывая, кто сидел за столом переговоров. Вы указали на интересы, которые возникают у лидеров разных стран. Невзирая на то, что могут люди гибнуть и все разрушаться. Эти интересы совпадают. Вот вы это обозначили, если кто не понял, читайте глубже. Потому что, уйдя с Афганистана, на третий день они начали работать с Украиной. Хотя работали с ней уже 10 лет или 15, готовили. Спасибо, Александр, потому что если кто-то другой сказал об этом, его вы даже на нашем радио немножко остановили бы. Потому что это не общее мнение. А ваше мнение очень важно для людей, чтобы они понимали. Не за столом переговоров, а общие интересы. И теперь страна брошена под поезд. Извините, огромное спасибо вам. Спасибо вам. Да, безусловно, Украина брошена под поезд, но... Э... Надо отдать должность, по крайней мере, сегодня, восьмой день войны, мы видим, что э, украинцы бьются очень отчаянно и очень мужественно. И я повторю то, что я сказал в самый первый день войны. Фактически Украина сейчас переживает то, что в свое время пережил Израиль в 1948 году, а э, Финляндия, если я не ошибаюсь, в 1918 году. Это становление наций через войну за независимость. Это ужасно, это ужасно трагично. Хотелось бы, чтобы все как-то разрешалось мирно и без крови но, к сожалению, в нашем мире жестоком по-другому не бывает. Украина сейчас становится единым народом, единой нацией и отвоевывает свои границы, которые до сих пор за нее решали. Она никогда не определяла свои границы. Теперь только она, только народ Украины решит, что является Украиной. И дай бог, чтобы все-таки это обошлось как можно меньшими жертвами, и как можно меньшей кровью. Конечно. Пожелаем удачи этим людям, которые сейчас, повторяя вот тот самый знаменитый чешский лозунг «За нашу и вашу свободу», они бьются против зла, за свою свободу и за свободу всего Запада. Окей. Okay. Всем понятно, что не, предпри... «Не проведи» или «Не издай». Указы исполнительные Байдена, начиная с первого дня, ситуация на энергетическом рынке Америки или в мире была бы совершенно иной, а возможности тратить деньги на войну в Украине у России не было бы. Мало этого, ну, то есть, это вот одни из причин, которые послужили поводом для того, чтобы Россия напала на Украину. Мало этого, за спиной американского народа Байден вел переговоры с Ираном. Мало этого, он обратился к Путину, чтобы он был посредником в этих переговорах с Ираном. И вот уже Fox News передал сообщение, что вот эта сделка между Обамой и Аитолами будет опять возобновлена и снова будет подписано это соглашение. Другими словами, когда задают вопрос о том послушайте мы же рискуем ну экономика наша рискует население платит какие-то сумасшедшие деньги за бензин пока еще не очень сумасшедшие но скоро они будут а как-то же нужно решать эту проблему все на что рассчитывает администрация она не скрывает это этого это получение почти 10 процентов энергоресурсов из россии и плюс покупать у, у ирана нефть то есть теперь у ХАМАСу, у Хизбалла опять появятся деньги для того чтобы атаковать израиль иран получит возможности деньги для того чтобы создавать продолжать создавать ядерное оружие в общем вот об этом теперь что касается ирана и израиля и последствий возможных Сергей, я хочу добавить только что мы же помним, что при Трампе Америка была главным экспортером мира, экспортером, а не импортером нефти и газа. И все это было закрыто Байденом. И даже сейчас, когда совершенно очевидно, что нужно лишать, отключать Россию от источников финансирования и других плохишей, вместо того, чтобы сделать это, идут какие-то разговоры, какие-то, так сказать, пустые слова — и санкции, которые, безусловно, бьют по экономике России, но не бьют нокдауном. Это не нокауты, но не нокдауны. И да, абсолютно верно, со дня на день, может быть, говорят, что уже в понедельник, будет подписано соглашение между западными странами и Ираном. Речь идет о возвращении к соглашению сделки 2015 года фактически даже в ухудшенном варианте. И снятие санкций, всех тех санкций, которые заморозили миллиарды Ирана на разных счетах, то есть Иран получит миллиарды долларов, может быть, речь идет о сотни миллиардов долларов, даже не о миллиардах, на террор, потому что мы уже знаем, что он будет, как и Путин, использовать эти деньги для того, чтобы улучшить жизнь, сделать ее более комфортной для своего народа. А Ятовы будет использовать это для войны во всем мире, как вот Брежней Соем боролся за мир во всем мире. Это в первую очередь деньги, которые получит Хамас и Хизбалла. И самое главное в этой сделке это зеленый коридор к бомбе. То есть многие не понимают, что суть этой сделки – это легитимация ядерного оружия, которое собирается построить себе Иран. Это его легитимация, эта сделка. То есть Иран получит по праву, как бы по соглашению с странами Запада, построить себе ядерное оружие и уничтожать его будет. Это будет идти уже фактически против решения коллективного решения Ирана и стран Запада. И теперь уже совершенно ясно, что угроза бомбы – это не только как бы в ее применении как фактор сдерживания. То есть вот Хамас обрушит ВАУ-ракет на тель и Иран скажет, что если только Израиль начнет операцию против Хамаса, то он применит ядерную помпу. Это совершенно другая ситуация, нежели сейчас. И то, что Байден готов и намерен подписать такое соглашение с Ираном, он доказывает, сколько лицемерия в его воплях сейчас по поводу Путина. То есть Путин чудовище. Есть это, об этом даже это как бы не обсуждается. Но Байден, когда он говорит, что Путин чудовище, он лицемер, потому что он создает своими руками сейчас еще одно такое же чудовище, может быть меньшего масштаба, может быть дальше от Европы, но в нам, в регионе нашем Ближневосточном, это все то же самое. И на этом фоне, конечно, то, что меня больше всего э, шокирует и поражает, это позиция нашего нынешнего правительства. То есть, да, мы знали, что там есть братья мусульман, мы знали, что там есть, сидят абсолютно левые. Э, Крайне левые люди, которые ненавидят и презирают Израиль, как еврейское государство. Там сидят люди, которые живут в мире радуг и розовых единорогов, которые просто не понимают, как устроен наш мир. Но там есть два премьер-министра сменных — Беннет и Лапин. И как бы они ни были глупы, казалось бы, ну ребята, ну вы должны осознать, какая угроза сейчас встает. То есть на фоне того, что мы видим, что происходит сейчас в Украине то, что происходит, начинает происходить у нас. И вот наблюдая за тем, как безупречно и с каким достоинством ведет себя сейчас в тяжелейший для его страны момент президент Украины Владимир Зеленский, снова, может быть, я чего-то не знаю, может быть, мы... Мы посмотрим, чем все это закончится. Но пока что Зеленский ведет себя на мозг абсолютно безупречно. И вот, наблюдая, как ведет себя он, особенно горько осознавать всю безответственность и беспомощность нашего израильского собственного премьер-министра, Иран со дня на день готовится заполучить освобождение от всех санкций и зеленый коридор к ядерному оружию. А Беннет, вместо того, чтобы мобилизовать общественное мнение международное, то, что делал Натаньяу в свое время. Ну хорошо, ты не Натаньяу, ты не сможешь это сделать так хорошо. Но хотя бы пытайся: покажи нам, что ты наш лидер. Как Зеленский. У Зеленского нет возможности закрыть небо над Украиной. Но он бьется, как, как лев, на самом деле. Он бьется за свою страну. Он показывает своим примером. Он ходит, окей, он шоумен. Он э, фотографирует себя в каске и в бронежилете. Но это все работает, это работает на благо его народа. Беннет сейчас, когда э, вместо того, чтобы мобилизовывать международное сообщество против региональных упырей, вот таких Путиных из Тегерана, он решается открывать рот лишь по указаниям из Вашингтона. А все остальное время он имитирует бурную деятельность и занят улаживанием склок в коалиции, которая раздербанивает госбюджет с мистовостью активистов Белем, громящих обувной магазин где-нибудь в Нью-Йорке. Понимаете? И вот уж действительно ты видишь, что есть клоуны, которые в роковой ситуации становятся бойцами и политиками, а есть, наоборот, бойцы и политики, Беннет, боевой офицер. Он действительно реально был... В ливанских компаниях, он участвовал в боях, он боевой офицер, и он политик все-таки с определенным стажем. Но в самый тяжелый для страны момент он оказался абсолютно круглым. И хуже того, у меня складывается тяжелое ощущение того, что наш сультливый, крайне недалекий премьер-министр Беннет, он стал своего рода полезным идиотом в руках куда более политически опытного Путина, использующего его просто в темную. Ведь сейчас он настойчиво навязывает себя в посреднике между Украиной и Россией вместо того, чтобы бороться с уступками Байдена и Итолом. и все время твердит о том, что необходимо срочно договариваться, поскольку иначе будет только хуже и хуже. Теперь мы в Израиле сначала думали, что Беннет лезет в посредники между Россией и Украиной, потому что заговорили о том, что вот хорошо бы Натаньял этим занялся. Все знают, как бы, какое реноме у Натаньяла, и все знают, как его уважает Зеленский. Все знают, что Натаньял умел говорить с Путиным и договариваться с ним в очень сложных ситуациях. И вот э, в этой ситуации стали говорить, может быть, Натаньяо попробовать как-то между ними. И в тот момент, когда вы в Израиле заговорили об этом, Беннет полетел и начал дозваниваться. Сначала он звонил Путину, он звонил Зеленскому, снова звонил Путину. А теперь он все время говорит о том, что необходимо договариваться. И вот все это мне напоминает, когда он начинает твердить о том, что дальше будет только хуже, мне это напоминает известный момент в фильме Крестный отец. Помните, там старый э, мафиозе перед смертью говорит своему сыну Дону Карлеоне. Да? Он говорит ему, теперь запомни, тот, кто предложит тебе помириться с кланом Борзини, он предатель. И вот в нынешней ситуации, э, как бы вот это посредничество и, и, и нагнетание, говорит, что дальше будет только хуже, совершенно очевидно, что это в интересах Путина, потому что Путин завяз в этой войне. Он явно хотел ее закончить за 2-3 дня, на мой взгляд, и она не идет у него. Ему сейчас нужно, чтобы прибежал к нему и, и, и приполз на колени э, Зеленский стал умолять о том, чтобы начались переговоры. И в этом смысле наш Шлемазал, Беннет, он лезет и как бы пытается работать на, э, в глупости своей, не понимая, что он действует в интересах не здравого смысла и не мира, а просто работает на Путина. И это ставит нашу страну в ужасное положение, то есть просто реально стыдно за то, что делает наш премьер. И это не говоря о том, что проблемы, нарастающие иранским он при этом вообще, похоже, пустил на абсолютной самоте. Вот такая вот э, колькая ситуация у нас складывается, Сергей. У нас есть звонки или у нас есть какое-то время еще немножко? У нас есть пару, пару минут времени. На самом деле, вот смотрите, после выступления Байдена, после обращения к нации, после выступления в Конгрессе, часть некоторые республиканцы предложили внесли законопроект, вернее, запрещающий закупать ну, нефть у России. На самом деле ведь это видно невооруженным глазом. Вот я не знаю, неужели кто-то кто этого еще не видит, не понимает, что под лозунгом борьбы с глобальным потеплением, что на самом деле является крупнейшей аферой, потому что, ну, логика подсказывает. Но если не будут добывать нефть в Канаде или, скажем, США, что, кстати, чего добивается Байден... То ее будут добывать в России, там, в Мексике, в, в Венесуэле, в арабских странах, где добыча а, не, несет больший вред окружающей среде, нежели добыча, потому что у нас требования довольно жестокие, у нас это агентство по охране окружающей среды. То есть... Любому здравомыслящему человеку это понятно. Значит, за этим решением стоит политика. И вот эта борьба с глобальным потеплением стоит в одном ряду с локдаунами. То есть глобалисты, кукловоды -ку дергают за веревочку. И можно было вполне избежать. Того, что сейчас происходит. Но, к сожалению, эта администрация настолько. Я не знаю, или Путин держит какие-то козырные карты в рукаве вот против Байдена, что он не может ничего противопоставить ему реального. Или это. Китай, который заплатил Байдену 31 миллион долларов денег, а, так сказать, в, а, в сговоре с Путиным делают то что, то, что им нравится, и Байден ничего не может сделать. Но, во всяком случае, меры, которые принимаются... Этого можно было избежать. Вот те же самые санкции, о которых сейчас говорят, которые сейчас пытаются внедрить, их можно было принять накануне, можно было не закрывать а, добычу нефти у нас, не ограничивать добычу нефти и газа у нас, можно было не закрывать угольные шахты, потому что Китай каждый день открывает угольные шахты. То есть... Сохранить энергетическую независимость, обеспечить Европу газом. Ну, слова о том, что наш газ дорогой, а российский дешевле. Похоже, что сегодня российский газ гораздо дороже, чем тот сжиженный, который мы поставляли в Европу в свое время. Другими словами, перед Байденом не стоит задача закончить войну и сохранить Украину. Перед ним какие-то совершенно иные задачи. И только слепой может этого не видеть. Абсолютно. Абсолютно так. Именно так. Да, всегда... Я бы сформулировал это таким образом: действия, которые совершает Байден, как бы против Путина сейчас экономические санкции, это то, что по сути дела делают либо частные компании, либо вызвано требованием общественным требованием. То есть народ настолько возмущен, что Байден вынужден это делать. Теперь я не думаю, что за 31 миллион, что Байден может так дешево оценить 31 миллион, это для него же как просто как сигару. Выпили. Речь идет, конечно, на мой взгляд, о интересах совместных. То есть Байден снова. Мы говорили о том, что Байден нереальный лидер. То есть это не сильный человек, который управляет всеми процессами в Вашингтонском обколе. Он э, фигура, так сказать, э, э, для фасада. Да? Те люди стоят за ним, для них это интерес. Это возможность сохранить свои позиции, укрепить свои позиции, зажать, э, закрыть шты, э, не, не, не согласны И сказать, затянем то, что делает Путин в своей стране. Они сделают то же самое, может быть, немножко другим языком. И это не дойдет до уровня концлагеря, как как это происходит. Допустим, происходило в Советском Союзе или происходит сейчас в России. Но это будет то же самое, та же самая суть. К черту выборы. Никаких э, республиканцев. Затянем пояса Будем платить э, в три дорога за китайскую псевдо-зеленую энергию, потому что у нас есть враг, с которым нужно бороться. Вот что они пытаются сделать. Поэтому тут не вопрос, кто кому сколько заплатил. У них общий интерес. И общий интерес оставаться у власти и править э, а всеми народу. А мне на ум приходит э, экономический форум, Давосский экономический форум, большая перезагрузка и так далее. Ну ладно, об этом как-нибудь в другой раз. Александр, огромное спасибо и до встречи спасибо. в следующий раз. Let's yeah. go.